Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Молодежи. Это праздник более 80 тысяч жителей Нижневартовска. Активных, целеустремленных, дерзких. Всех тех, кто мечтает покорить мир и кто меняет его вокруг себя. Благодаря молодежи мы учимся мыслить нестандартно. Открываемся навстречу всему новому. Создаем необычные проекты, которые интересны в первую очередь вам молодым людям. Например, эта первая в Югре арт-резиденция была создана по инициативе губернатора округа Натальи Владимировны Комаровой для раскрытия вашего потенциала. Наука, культура, спорт, общественная жизнь – во всех этих сферах вы достигаете высот. Отдельно хочу отметить ребят, которые занимаются волонтерской деятельностью. Спасибо за то, что вы выбрали путь добра и помогаете на этом пути всем нам. Сегодня, в период пандемии, это особенно значимо. Нижневартовск всегда был городом молодым, а значит, городом возможностей. И пока вас переполняет энергия и жажда жизни, он таким и останется. Удачи вам, добра и здоровья. С праздником!